В интернете наступает смутное время Соцсети блокируют одну за другой Когда YouTube заблокирует, я буду рад вас видеть в своем телеграм-канале Пока у меня больше идей нету, куда перекатить эту аудиторию Хотя бы оставшуюся или ту, что пришла Там я выкладываю в основном лайв-контент Или же оповещение о своих стримах бывает Но в основном я могу скинуть свою киску Или же показать унитаз, обостренный в нашем универе Подмечу это унитаз в женском туалете В общем, давайте не терять друг друга Потому что мне кажется, вероятность блокировки YouTube очень очень высока если не заблокируют то окей хорошо но если заблокируют то я всегда жду вас там ссылка на мой телеграм-канал в описании переждем смутное время вместе ну, там час аж надеюсь сейчас не будет во второй раз как я в РП захожу ку ку Опять зашел Нет, это это вброс, они считают. Как они меня узнают? Э, Везите, а. Не, не повезут тебя никуда, кстати. Говорят. Слушай, пошел ты для тебя, кстати. пошел ты сам в жопу. Расстреляю сейчас давай. Вы меня, конечно, извините, но где увидели такого полицейского, который на обычную реплику в его сторону, не оскорбительную, отвечает хамством, потом получает хамство в ответ и угрожает расстрелом. Шиза, ебаный, блядь, еще и по дороге идет, пиздец. это на мне говорю. Ну я тебе это говорю. Ты ж по дороге шел. Ты в рот ебал правила по ДД. Значит, мне на тебя пускать, братан. Это у нас сейчас так полиция себя ведет. Я человеческие жизни спасаю, а ты что делаешь? Блять, если ты единственным способом можешь спасти человеческую жизнь, если ты выйдешь нахуй. Это уже оскорбление милиции, да? Оскорбление милиции, я не ничего... становитесь Остановитесь, гражданин. Почему? Гражданин, остановитесь. Почему? Вы оскорбили. Чем? Вы оскорбили. Чем я тебя оскорблению? Пожелали суициды сотруднику. Выйти в окно. Остановитесь. Остановитесь или нужно применить силу. В смысле пожелал? Ты это можешь и по своей воле сделать. Что я сделал? Остановитесь раз. Остановитесь два. Ты Остановитесь, же себя по-свински ведешь. Ты в курсе, нет? Сдайтесь. Прошу вас. В смысле сдайтесь, блядь? Я подчиняться буду только в постели своей девушки и то по настроению. Что <плес> что ты творишь? Вы что делаете? Алло. Считайте ты хоть в, в ситуацию вникни перед тем, как мне наручниками вязать. Вы что творите? Остановился раз. Причину Становимся, нормально я. мне объясни, бля. Придурок, остановись. Придурок, это ты, блядь. <плес> ага. <плес> Станет <от> мне <меня>, нахуй. <плес> <Блядь>. <плес> Но ты может, хоть что-нибудь сделаешь, нет? Нахуй ты меня еще. Ты же не в курсе всей ситуации. Остановись, давай поговорим и все. Я тебе объясню, это ты не платишь. Алло, бля, я тебе объясню, в чем ты не прав, остановись нормально, да. на диалог со мной выйдешь, да что стой, ты а? что творишь, бля? Но я думаю, здесь не будет комментариев по типу, ты просто от него бегаешь и поливаешь его говном, я пытаюсь его вытянуть на диалог, чтобы он просто стал, перестал меня бить палкой и пытаться заковать в наручники и просто поговорил со мной. Но вместо этого он либо лупцует меня палкой, либо пытается заковать в наручники, либо стреляет по мне. Молодец. Ты чё, ёбнутый, говорю? Остановись нормально на диалог, выйди со мной, что ты ведешься, как свинья? Че ты? Я тебя спрашиваю, что ты делаешь? Убери автомат пока что. Слушай, мы с тобой на одном уровне. Мы с тобой на разных уровнях, сынок, в общем. что у вас тут? Я вообще с тобой не разговариваю. Так всё, не разговаривай со мной, иди по своим делам, что ты ко мне прицепился, лупишь меня палкой стреляешь по мне? А, понял. То есть, ну, понятно. Оскорбление? Вы несколько раз оскорбили спецназовцев. Каким образом, с... сука, я тебя оскорбил, блядь? Я тебе просто вопросов позадавал, блядь. Каким образом? То, что я от тебя убегаю, для тебя оскорбление то, что ты спецназы не можешь догнать человека, блядь? Или что, <сосы> Так, окей, давай, давай, давай, давай. Вы должны будете выплатить штраф в размере. Ну, кинул пару слов. Штраф за что? Бывает. Какое оскорбление? тебе еще раз говорю, где? С кем? Пробуйтиру. Выйти в окно. А ты меня в жопу послал, будучи должностным лицом? Ты, блядь, ненормальный? я могу сейчас вставать либо просто. Я тебе еще раз говорю, ты сам на это спровоцировал меня. Придурок, я начал Придурок, это ты как раз-таки полоумный, блядь. Ну без оскорблений, пиздец. Ну давай, удар еще, удар еще. Будете арестован. Да отпустите его. За что я буду арестован? Оскорбление чем Лиц, заключается спецназа. оскорбление? Ты можешь нормально сказать. Ладно, мужик, иди лучше. Да я-то пойду в любом случае. Если он даже мне что-то сделает, то ему и потом давай. пизда будет. Да мне кажется, если я просто ты в ты его чехол. сторону дышу, то ему уже это не нравится, его то оскорбляет. Правильно, да? Так, ладно. Ты тут да, привет. Еще Сноу. раз. Давай, тыпнем меня и Раф Симонса. Он спецназовец. Так, все, я тут... О, отлично. И сейчас я тэпну тогда человека. Админ, ты тут? Я всегда тут. А, ну вот, слушай, я иду по городу. Вот, он проходит мимо банка, просит кого-нибудь его подвести. Я просто ему отвечаю, что его никто вести не будет. Без оскорблений, да, без ничего. Заткни балла я, не не я еще не раз не говорю, да. я не с тобой говорю. Вот, я иду по городу я ну, просто ему спокойно говорю то что его никто вести не будет и все вот. и получается что он начинает на это реагировать таким образом что достает ствол говорит иди в жопу мне не до тебя сейчас идет по дороге по дороге именно по тому месту где машины ездят я иду по тротуару говорю типа, ну, совсем не нормальный мол идет по дороге в принципе имел в рот пдд я это все оперирую в плане РП составляющая, а не тупо с э, какого-то ровного места его начинаю поливать дерьмом. Хотя он сам первым мне сказал, иди в жопу. Это для спецназовца в принципе не совсем круто. Вот. И на волне всего этого он говорит, иди типа в жопу, я защищаю, спасаю жизни. Я говорю, да ты из жизни максимум я можешь спасти выглядел. тем, что ты тупо в***ь вот. То есть до этого он не брал в учет то, что он меня каким-либо образом оскорблял, а тут он типа зацепился за это, за пожелание Осуждаю такое, если что, это плохо. Он начал мне нормально, даже нормально не объяснять причину. Он начинает меня лупить палкой, бегать по вот жилому кварталу, там где еще автобус маршрут ездит. Я у него нормально пытаюсь спросить, в чем дело, зачем ты меня закошишь. У меня раза два точно может быть заковал. Я ему еще раз говорю, давай с тобой нормально на диалог выйдем. Я тебе скажу, где ты, может быть, ошибся. Может, даже и я где-то ошибся. Он просто в рот ебал все это. Он начинает тоже меня оскорблять. Он начинает меня пиздить палкой. Он начинает меня заковывать наручники. И тут, вроде бы, я с ним вышел на диалог. Подошел к нему ближе. Начинаю ему объяснять, в чем он не прав, что он не так сделал. Он тут же достает наручники, проигнорировав просьбу, которую он по факту принял. Нормально, адекватно диалог завести, без всяких вот этих вот побегушек с палкой Он тут же это послал нахуй, всю эту договоренность Достал наручники, начал пытаться меня заковывать 3,24, это фри-милиция, также нон-РП Ты тупое создание, ты говоришь, что ты отыгрывал РП Какой Сука, это, ты нахуй, РП? осел, это, осел ты, ебаный, ебаный. тупое за... создание, это ты Дебют ты можешь объяснить мне, в чем здесь РП, когда ты просто идешь за спецназовцем и орешь ему чуть-чуть. Сука, кто это сконченый? Я сейчас ты меня бесишь. Как ты меня арестуешь, долбоеб. Ураган, Кирюха, заткни ебало свое. Ураган, Кирюха, поясняй, блядь. Кирюха, сука, отвечай. Да, че я тебе. я должен признавать, то, что это дебют тупой, которому заняться уже нечем, он играет на этом сервере. Свои нарушения. Так ты тоже тут играешь? Значит, тебе тоже заняться нечем? Это просто меня... Это просто меня... Это просто меня... Чего? На одном сервере меня забанили, кинули в чай, на втором он исчез. Знаешь, ну неудивительно. Хе-хе-хе! Может, все-таки проблема в тебе? Может, все-таки тут такое создание? Которое может заткнуть свой рот? Я? Нет, зачем мне затыкать свой рот? Хватит мне, блядь, свое свидетельство о рождении цитировать, заебаловать. Цитирую не свое свидетельство о рождении, а твое свидетельство по жизни. А что такое есть? Типа эта стрелка в ответ на стрелку на стрелку. Просто знаете, понимаешь, что ты просто не откинул руководство, <свят> просто пытался докопаться. Я пластинку заела, придумать что-нибудь новое, либо надо. Что я должен придумать новое, когда я правду рассказываю? Правда ты в чем? Что? Потому что тупое создание. Да написал писал ПБ за провокацию. А не идти на поводу и нарушить. Вы определитесь, тупые создания, что? то я. <свят> определились, блин, то он меня провоцирует. <свят> то... Ты сам по своему желанию. У хорячу. тебя все вокруг тупые создания. Один ты, сука, умный, да? Он не может определиться. <связывая> 1,3 <связывая> ФН с админ Запрещено оскорблять, унижать администрацию Сервер или П Да он гений какой-то, все вокруг тупые, один умный, сука Знаешь, что вы не можете определиться То ты меня провоцируешь, чтобы нарушу. я тебя начал сбивать То я тебя просто так Я не тебя сприваю. не провоцировал, а с тобой диалог увел И с оскорблением начал ты и Он говорит, что я тебя начал провоцировать Нет, ты сказал Ты можешь определиться, братан? наконец то что ты уже не тупой, а братан ему, пиздец Поздравляю в его круг общения достаточно сложно пробиться, я чувствую. Он говорит, что он белый пушистый, просто идет за мной. Ну, я просто шел с тобой, вел диалог. Ты меня начал посылать в жопу. Так зачем ты начинаешь этот диалог если с тобой, не ведут его? Ты мог его попросить так не выражаться. Ты думаешь, я не пробовал? Я его свал куда подальше, чтобы он уже ушел. Так полицейский себя не ведет. Они хуярит его дубинкой. Я и его стрелять. не начинал... Я не начинал в него сразу стрелять их, я начал дубить. Я сначала его на, начал просто посылать, чтобы он ушел, потому что у меня горел заказ. Меня человека грабили. Понимаешь, что у меня горел заказ, я не мог просто на него останавливаться и болтать с ним. Реф Саймонс офиш ⁇ Стим Steam 01 527 774. Не мог моя обвивка. Steam 01 554. Меня 521. А ведь правда, слышишь, он не мог остановиться, говорит. Ну что-то вдруг у него, видимо, ты заказ... Ты меня уже догай... Я тебя достал. Что? Ты меня столько начал останавливать, ты меня стопить начал, ты у меня перед хлебалом начал становиться, Я уже вот не становился перед хлебалом, ты что, Мы уже ты? шли я по дороге. Я с тобой диалог вел. Я шел с тобой рядом, недалеко от тебя. Я тебе просто говорю в ответ на твое пошел в жопу. Так ты мог просто внимание обращать. Слушай, мне сейчас объясняют, ты мог внимание обращать, а какого хрена ты обращал тогда внимание на мои оскорбления и отвечал вот... Ты мог внимание не обращать, потому что ты что? играешь за полицейского, спецназ. Ты не отыгрываешь нормальный его роли. Спецназ как минимум. Он не будет на каждого попавшегося ему под руку чела кидаться с дубинкой и автоматом. А я в данном случае гражданский которого просто можно было бы привлечь или же штрафом с самого начала, или же просто устно я объяснить, что у тебя работа. Это, я тебя штрафом предупреждал. Так я уже не тупое создание, братан. Я тебя, братаном не называл, я тебе просто сказал. Тебя с памятью плохо. Блядь, бомба, ты, господи, пиздец. Долбоебам совсем уже перестали таблетки продавать в аптеке, пиздец. Так вот, закончился. <с hum> <с с Il> Ты себя неадекватно ведешь Что-то чмо себя также неадекватно ведет, ты понимаешь это? Че я чмо-то, что я такого? Я просто играю с тобой на одном сервере О, да Я могу принять этого внимания И это будет еще одним аргументом В пользу того, что ты нарушаешь В пользу того, что ты нарушаешь Так че шизи? Нормально объясни версию свою так что я не знаю, я это не буду признавать. В смысле? ну объясни Давайте тогда свою заточку. версию и все, ты и заткнул. может быть что-то получится. Парень, ты можешь заткнуться, когда с тобой я не? Я юный мужачар, блять, вот относись ко мне ошибка. с уважением. Для меня ты всегда будешь мальчиком идти в шоп. <laughs> Девочка. Нет, для него вы всегда будете мальчиками, даже если вы девочки. Ты объяснишь свою версию нормально. Тебя выслушают и все. Я просто шел, попросил у кого-нибудь автомобиль. Ты начал на меня наезжать и всем говоришь, чтобы никто, чтобы никто меня не подвозил. чтобы не И начал за мной идти. Ну да, я тебе просто сказал, что тебе никто не даст автомобиль и все. Ты, ты начал всех уговаривать, чтобы мне никто не дал автомобиль! Я никого не уговаривал. За тобой шел. Ты только что сам это сказал. А ты последу орал! Ты последу орау, не давайте ему автомобиль. Вот здесь не надо, ля -ля. Вот это я отчет его помню. Я тебе говорю, не даст тебе никто автомобиль, это за тобой идут. И ты говоришь, иди в жопу. Я говорю, в смысле, а что ты так разговариваешь? Я с тобой просто ты же нормально, адекватно говорил, сказал, что тебе никто не даст автомобиль. Ты достал ствол? И ты решил его избить и скрутить в наручники? Нет, он потом мне начинает аргументировать это тем то, что вот ты от меня и в жопу, я вот тут вот, жизни людей спасаю Я на этот токс решил умереть. Надо на, знать, вот это, иди в жопу. Я ему решил ответить то, что он спасет жизни людей в будущем. Если блять в окно нахуй выйдет. Это будет куда полезнее, чем вся его сейчас типа работа. Он из этого сагрился. Он говорит, это оскорбление полиции. Потом он говорит, что это пожелание суицида. Это не так? Это не так? Вот сейчас попробуем подавить, что это не так. Давай, Нет. один. Чтоб ты сдох, братан! Чтоб ты сдох, завтра. Осуждаю! Блять! Ну все, пизда тебе за мной. Один пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят четыре. проклятие. Блять. Я не хочу умирать. Дядя не надо. Три целых двадцать четыре сотых. Блять, господи сука. Где блять какой конверт? Где находится сука этот завод, где таких ебанатов, как ты штампует? Я его взорву нахуй, приеду. нахуй пошел сайта пристегивать меня будет только в постели моя девушка и то по обоюдному согласию пидорас ебаный хуеплет сука мил. ебанутый ты что делаешь хуй хуеплет алло голос дать собака эй умс на нищий долбоёб ух ты бля ты посмотри ну давай давай давай еще раз я это выдержу я это выдержу массовый старт. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Э, умственная нищая, хуй сос. Неполноценная обезьяна, алло. Отвечай на вопрос. Какие? Дальше версия продолжается твоя. Дальше говори. 3,24 хватит тыкать, скажи правила нормально. 1,1 Red Codif. Получается, Ты уже третий раз объясняешь. Да ладно, Бог любит троиц Ты в Бога веришь, долбоеб. 7,5. Алло, шиз, ба. С тобой говорю. А а ты же жесткий такой. Стойте, дайте скрин сделать, это пиздец. Стойте, дайте скрин А ты где-то, дед, умоляю, умоляю, умоляю, дайте скрин сделать. Тварь, ёбаная тебя засняли в прошмандовке твоего села. Мразуто. Священная месть пошла, ребят. Раз, два, три, разбегаемся. Играем в, в казаки-разбойники. Давай, Нет, погнал. Ребят, не надо, я не плохо могу по Голос дай, долбоёб. Давай, давай. Голос дай, говорю, долбоёб. А, а вы в курсе, что мы да, нарушаем да, правила да, ФРП да, с этим да, придурком? Да, а, да, блядь. Да. Опа, опа, давай. я уворачиваюсь. Давай, Стреляй да. точнее, мудила тварь я приеду к тебе и выбить тебе нахуй твои зубы дебил а это уворот, блядь! так надо развлекаться я сломаю тебе колени, сука чашечки я с двух ног в них влечу. Бля, сломаю! ай ай ай ай Хочешь, я тебя захуярю, приеду? На, сука! Гнись, тварь! Загинайся! Сейчас стой, стой! Сосать, урод, блядь! Хуеплёт, последние слова твои перед тем, как ты улетишь в банку. Где Стас Аскет? Куда вы дели, Стас? Ну, он его пристрелил. Он да тут операцию, он блядь, устроил, устроил уже по устранению администрации. Так с пистолетиком висит хорошо Ребята, подождите, подождите, подождите У него Мика что ли, у него кого-то, подождите Как вас воспитали вообще родители? Сколько ему? Да не знаю, может лет 10. Я проджил. Кстати, может а, ну не знаю. <смех> Думайте сами, мораль какая. <смех> он рейдил, он рейдил, ты не понимаешь. Это так. Он переоделся, это шпик. Это шитман. Да? Он специально, он лысый, он специально себе бороду отрастил и волосы, чтобы сойти за своего. Потом джа. Ой, блять! А Давайте, сейчас я разберусь с ним. А, это касается <смех> только меня и мухи <смех> Все, он рб, Это за это ZX. Ебать, курс от выиграть на захсы на СФ в рот. Все, ебашу. Разглядить